Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем канале Денис Затармус. Очень любопытно было, когда в фильмах стреляют по всяким там предметам красивым. Арбуза, дыни, всякие яблоки, все так красиво разлетается. Я думаю, сейчас хочу повторить этот маленький эксперимент. У нас есть арбузик. Марина Ивановна сегодня отдыхает. Но она будет, если что, сзади ловить пулю зубами, если он насквозь пролетит. Стрелять будем из травматического пистолета ОСА. Вот, ну я думаю, приступим, да, Марина Ивановна, приготовьте, приготовьтесь, сейчас будет интересно для вас. Марина Ивановна, ну второй раз уж, дайте ловите. Ой, по-моему, очень красиво. Ну, при съемках этого фильма ни одна Марина Ивановна не пострадала. Вот, Пострадал только наш товарищ. Ну, как-то он выглядит не очень. Марина Ивановна, спасибо за отличную работу. Как всегда на высоте. Еще раз напоминаю, естественно, все имена вымышленные и совпадение – это просто случайность. Вообще-то я подумал, что, наверное, все-таки Марина Ивановна, ну, наверное, все-таки должна пострадать, почему-то вдруг так подумалось. То, получается она у нас сегодня не отработала никак ну соответственно все то же самое аса пб 4у2 травматический травматический патрон и где где наш лазерный указатель. вот он появился. ну как обычно чтобы быстренько женщина не мучилась Риниван как то не везет. Два раза уже в одно и то же место попали. Но какая хорошая резина такая плотная, что. Ну, пуля ударилась боком. Поэтому. Или как-то показательно, даже не знаю. Поэтому здесь у него уже такое мягкое место. А все остальное твердненькое еще. Так что еще она нас послужит. И не один раз. Ну, спасибо всем.